Плавник шор, и легавая застыла чутко. Ай до да выстрел, только повезло опять не мне. Вечерит, и над озером летают утки. Рыжевели утка осенья. Большой цене. Снова осень закружила карусель мелодии. Похучусь с ветерком по нотам, прокачусь и сыграю. Если я еще на что-то годен и спою. Если я на что-нибудь сгожусь Я помню давно, учили меня Отец мой и мать Лечить так лечить, любить так любить Гулять так гулять, стрелять так стрелять Но утки уже летят высоко Летать так летать, я им помошу рукой Не жалею, что живу я часто, как придется, только знаю, что когда-нибудь в один из дней все вернется, Обязательно опять вернется и погода, и надежды, и тепло друзей так поскучаем, Да чтобы радость не была. Минута нашей встречи Она уже не за горой Вновь весной Из полета возвратятся утки Стосковавшись по озерам с голубой водой Я помню давно, учили меня Отец мой и мать Лечить, так лечить, любить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 Не прощайтесь, говорим мы вам, до скорой встречи. Все вернется, а вернется, значит будем жить. Не прощайтесь, говорю я вам, до скорой встречи. Все вернется, а вернется, значит будем жить.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 Друзья, ну вот такой ролик получился, я надеюсь, вам понравилось, пишите свои комментарии, мы посмотрим вообще, надо так записываться или одному с гитары, я не знаю, или еще позвать кого-то, у нас были варианты, а саксофониста позвать. В общем, ребят, пишите комментарии, нам будет приятно, вообще оставляйте свои отзывы. Всем пока!